Oh. Добрый вечер, уважаемые участники. Здравствуйте, Александр. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре, который для нас проводит Александр. Как всегда, вначале скажу несколько слов, прежде чем мы начнем. Во-первых, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках она связана с рисками, с ними нужно ознакомиться, разобраться. И это важно, потому что не всегда сделки могут быть прибыльными. Даже у хорошего трейдера периодически бывают убыточные сделки, об этом мы тоже сегодня будем говорить, поэтому это важный момент, с которым важно разобраться. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, скажу пару слов про нашу компанию. Компания называется Admirals, на рынке мы работаем более 21 года, работаем в разных юрисдикциях, имеем большое количество лицензий и в ближайшее время вот еще одна лицензия, которая появится в нашей копилке, это Канада. Мы также планируем работать и в этом в этом регионе. Но Наш ключевой сервис это сервис для трейдеров и инвесторов, то есть мы предоставляем возможность инвестировать в акции, в ETF, также возможность торговли с использованием плеча, которая безусловно более рискованная, но также мы предоставляем это нашим клиентам. Из торговых платформ мы предоставляем возможность работать на самых популярных платформах, это MetaTrader 5, MetaTrader 4, также есть Наша разработка, наше мобильное приложение, через которое вы можете инвестировать и также а, совершать сделки. Я всегда рекомендую, а, если у вас есть какие-то вопросы по торговым условиям, обратиться к вашему персональному менеджеру, и мы а, сориентируем и поможем вам выбрать оптимальный тип счета, исходя из ваших а, потребностей, хотите ли вы торговать или а, просто инвестировать. А, вот одно из также а, новых а, инструментов, которые у нас появились пару месяцев назад, но я еще, наверное, еще раз, про это напомню, мы запустили возможность покупки дробных акций, сейчас вы можете в ваш инвестиционный портфель добавлять акции не целым лотом, то есть не одной акции, а покупать шагом 1 сотая лота, то есть это именно инвестиционный счет без плеча, поэтому покупать тот же самый Amazon уже можно меньшей частью и подходить более диверсифицированно к формированию, к примеру, долгосрочного портфеля. Мы в нашей компании уделяем большое количество внимания обучению, поэтому мы безусловно рады, что Александр раз в месяц присоединяется к нам и делится своим опытом. И также хочу сказать, что посоветовать полезный ресурс, если вы пока все еще на них не подписаны. Во-первых, это наш YouTube канал, в котором мы, если вы пропускаете вебинар онлайн, конечно, мы лучше присутствовать онлайн, потому что можно также будет задать вопросы. Но если вы пропускаете, то рекомендую подписаться на наш YouTube-канал. Сейчас ссылочку я приложил. Туда будет добавляться видео, и там же у нас будет как раз конкурс, где можно будет выиграть книгу с автографом Александра. Поэтому пока вот у нас такое вводное слово, можете пройти и подписаться. И также наш телеграм канал Кстати, для тех, кто очень часто задавали вопрос, у нас сейчас также есть серия вебинаров именно на английском, языке. И а, если вы бы тоже хотели смотреть вебинары с Александром на английском языке, то вот наш а, англоязычный YouTube канал, там вы сможете найти последнюю запись, ну и также подписаться для того, чтобы получать новые обновления уже о следующих а, вебинарах, которые будут а, проходить. А, сегодня мы, как всегда, поговорим о рынке, да, то есть разберем ключевые инструменты, что мы делаем каждый раз, да, посмотрим на, на ключевые рынки, подведем итоги конкурса. У меня вот появились книги Александра, да, на английском языке, на русском языке, поэтому мы в ближайшее время всем, кому должны отправить книги, как раз их отправим, это тоже вопрос я получал, поэтому мы подведем итоги прошлого конкурса и в конце видео я также расскажу про правила этого конкурса, как можно выиграть книгу с автографом Александра. Безусловно, поговорим по текущей ситуации, потому что сейчас мы видим небольшой отскок на рынке и было бы очень интересно услышать мнение Александра, Какие есть признаки того, что это или попытка завершения того нисходящего тренда, который был, или пока только лишь коррекция здесь нужно быть еще внимательным, а также разберем некоторые бумаги, которые или сильно выросли, или сильно просели. То есть, опять же, те бумаги, которые очень часто спрашивают, будет серия ответы на вопросы. Ну и в конце я также расскажу про индикаторы Александра, на которые можно установить на платформе MetaTrader 5. И как уже сказал расскажу более подробно про правила конкурса. С моей стороны вступительное слово здесь все, теперь я готов передавать слово Александру. Всегда с нетерпением жду этот вебинар, всегда очень много полезных советов, полезных рассуждений, которые дают возможность каждый раз получать что-то новое и улучшать как мне, так и нашим слушателям наши действия на рынке. Александр, передаю слово вам. Спасибо. спасибо, большое, Роман, и еще раз было очень приятно вас увидеть лицом к лицу в Таллине на прошлой неделе, поговорить, пообщаться, и спасибо за подарки. Я выполнил, так сказать, свою функцию челнока, можно сказать, как в России называется, да, привез вам чемодан книг, так что теперь вы обеспечены на какое-то время призами. Говорим о рынках, естественно. Вы знаете, я хочу затронуть несколько моментов, которые я освещал э, во время класса, который э, в Эстонии есть замечательное издательство, называется Арикаев. Э, это в переводе означает «деловой день». Э, это типа как Wall Street Journal в Америке. Самая лучшая деловая газета. И они же публикуют книжки, они же организуют конференции. Очень хорошие люди, с ними приятно работают. Э, и, и правильно выбирают. Um, и, uh, я, я полетел в Эстонию для того, чтобы посетить uh, съезд выпускников моего университета. Uh, и, uh, когда я узнал про это, они попросили меня uh, провести двухдневный класс uh, в Таллине. Uh, на английском языке это было. Uh, и, uh, в частности, я бы сказал, то, что иногда удивляет людей, что трейдинг это просто, по крайней мере, это должно быть просто. Я активно занимаюсь трейдингом, при этом у меня я его делаю с лаптопа, у меня нет вот этой стены экрана, и лаптоп иногда второй экран добавочный ставлю. Кроме того, это не требует огромного количества инструментов. Я всегда предлагаю правила. я его называю «пять патронов в обойму». Старая трехлинейная винтовка, в нее можно было вставить пять патронов в магазин. И, и вот так вот с этим воевать. Поэтому я всегда людям говорю, вам разрешается иметь пять индикаторов. Но уже если очень чешется, то шесть. Если с 7, то у вас проблемы. Я пользуюсь четырьмя. И вы все четыре, кстати, видите вот на экране, который сейчас Роман выставил. Это рынок СМП. И вы видите слева недельный график, справа дневной. Всегда нужно смотреть на рынки минимум в двух временных диапазонах. На каждом экране вы видите пару скользящих средних. Это один индикатор. Вы видите конверт который показывает или канал, еще по-русски который показывает маниакально депрессивное состояние рынка рынок это как маниакально депрессивный пациент и вы видите что вот совсем недавно была депрессия а задолго до этого была мания мания лучше вы увидите на дневном на дневном графике то есть, когда мания надо продавать или снимать прибыли. Конечно, это совершенно противоположно тому, что делают большинство людей. Рынок прет вверх, кто что достиг новых высот, покупаем. Да, так себя ведут новички. А профессионалы, когда они видят вот такую ситуацию, что рынок прилетел до кромки канала и конверта, мы начинаем смотреть, а не слишком ли они, а пора ли уже разворачиваться. Вот так вот. Это значит второй индикатор, третий индикатор. Это Роман на стрелочку. Это MACD линии и MACD гистограмма. И я считаю, что это лучший индикатор силы быков и медведей на недельном графике, когда показывает Роман. Мы видим, что А недавно значит, было был завершено двойное донышко. Которое показывает, что медведи не ослабли. Они на втором донышке были такими же сильными, донышко было таким же глубоким, как и в первый раз. В первый раз донышко было более массивное, в этот раз оно чуть-чуть поглубже. Так что, в принципе, медведи при своих. Но в кратковременном более диапазоне мы видим, что на недельном графике MSD гистограмма растет. И это показывает, что медведи теряют силу, а быки доминируют рынок в данный момент. И, наконец, четвертый график, на который я всегда смотрю, это индекс силы внизу. Это, для меня это лучший способ отслеживать объемы торгов. Потому что, когда я смотрю просто на стандартный график, где вертикальные палочки показывают объем, они, они ничего особенного не говорят. А когда я пользуюсь своей формулой, которая во всех моих книжках ничего секретного для индекса силы, он гораздо лучше отражает э, объем. И здесь мы видим, кстати, очень такую хорошую бычью дивергенцию на недельном графике. Да? На втором дне второе дно было гораздо глубже, а индекс силы был гораздо более мелким. И это был один из сигналов, которые говорили ожидать э, развороты вверх. Конечно, главным сигналом э, было то, что вы видите на самом графике, э, когда рынок скатился в депрессию и сколько там, э, э, месяц практически торговал ниже нижнего конверта. Это такая нереальная ситуация. Народ впадает в панику, продает совершенно адекватные ресурсы вместо того, чтобы их держать. И это то, где профессионалы подходят к рынку и говорят, вам акции жгут пальцы? Больно, да? Ну, вы знаете, я у вас их куплю, эти акции. Давайте мне, я сам поболею. Ну, со скидкой, конечно. И мы со скидкой покупаем эти акции. Бедолаги, которые купили их по верхам, продают их по низам, чтобы только избавиться от этого, и начинается новый взгляд, где мы, собственно, сейчас и находимся. Переходя на правый график, дневной, да, стратегическое решение всегда на долгосрочном графике. То есть пара, недельный, дневной, дневной, часовой, часовой, десятиминутный, соотношение должно быть примерно 1 к 5, ну, приблизительно, 1 к 6 может быть, вот так. И мы смотрим на этом графике, и здесь мы видим, конечно, не так далеко, где-то не за 10 до правого края, ложный выпад вниз, когда вот-вот-вот, как раз где Роман будет стрелочкой. Я думаю, что если я перестану, меня перестал приглашать, эти, проводить эти вебинары, Роман может сам их очень хорошо проводить, потому что... Слышал меня столько раз, что наверное, уже все, так сказать, отпечаталось, запечатлелось. Короче, был ложный, ложный пролом вниз. В то же самое время, посмотрите на МСД, гистограмму внизу, которая сделала более плоское дно, и в это время поднималась. Даже был только один день, вот там вот маленький красный столбик, последний красный столбик. Вот, вот это все, Вот это все, на что медведи, все, что медведи смогли показать. Вот это, то есть это замечательная дивергенция. Абсолютно замечательная дивергенция в индексе силы, которую вы видите внизу. И, как говорят в Америке, we're off to the races. Гонки начались. Гонки вверх. Да? Вот происходит эта гонка. Естественно, значит, народ недавно еще был ужасный перепуган, продавал совершенно хорошие акции. И когда они видят то, что мы видели сегодня утром, что S&P упал где-то на 40 с чем-то пунктов, сразу возникает вопрос, а не конец ли это? А не конец ли это сейчас опять вниз попрет? Ну, мы вернемся к этому вопросу, Роман. Прямо сейчас я показал бы свои графики, или потом когда мы разберемся остальные, как вы предлагаете. Может быть, сразу, я думаю. Да, можем сразу, я сейчас вам дам возможность сделать. Сделать. Я хочу вам показать, Окей, okay. я вам покажу сначала свой график быстренько, а потом я хочу вам показать свой самый то что я считаю самый сильный индикатор в техническом анализе и что нам говорит о ближайшем будущем естественно на сто ничего предсказать нельзя на рынке это не как восход восхода закат солнца но полезную информацию можно получить и мы, мы сейчас постараемся ее извлечь. Значит, смотрим так. Вот это мой экран, собственно, вот, кстати, где я живу. И мы смотрим на S&P, индекс. Или, если вы хотите, можно вместо индекса даже посмотреть на фьючерсы, что в, в какой-то степени более интересно, потому что ими торговать можно, индексом самим не поторгуешь. Но это фьючерсы, да? Смотрим сюда. Это недельный график. Мы здесь видим то же самое, что вам показывал Роман, только что на черном поле. Это другой софт. И сейчас я вам хочу показать дневной график того, что произошло. Это недельный график. Дневной график того, что произошло. Смотрим на самый правый край. Да? Мы видим, что значит, на прошлой неделе... В понедельник был выходной в Америке, рынки были закрыты. День, день, день павших война. Мы видим, что в среда, четверг пятница на прошлой неделе был колоссальный взлет на, на американских рынках. И сегодня рынок открол, открылся плоско, так же, как и закрылся примерно в пятницу, упал вниз, и сейчас он опять вернулся к. Я он значит, вернулся близко к цене открытия. Чтобы видеть это дело в деталях, смотрим на э, внутридневной график. Значит, помните, я вам говорил, что всегда нужно смотреть нужно, э, на два окна по минимуму, э, и, значит, чтобы одно с другим соотносилось примерно как одно к пяти. Слева 25-минутный график, справа э, 5-минутный. Мы видим э, вертикальные э, полоски, вер, вертикальные эти штрихи э, разделяют э, дни между собой. Роман, вам видно это? Хорошо сейчас? Или, да, все в порядке. Сказать? Прекрасно. Значит, мы видим, что первый штрих дня, вот этот длинный красный штрих, э, люди, которые... Э, что произошло? Длинный уикенд. Э, мужик сидит на проигрышных позициях уже, которую неделю. Uh, увидел, что рынок взлетел на, прошлой, на предыдущей неделе, посоветовался с женой и решил все продавать. И вот новички просто кинули огромные объемы продаж на рынок с утра. Да? Uh, обычно утренняя цена, цена открытия э, доминируют э, любители. А профессионалы к концу дня. кстати, посмотрите, на прошлой неделе рынок все время открывался низко, а закрывался выше. Открылся низко, закрылся выше. Открылся низко, закрылся выше. А сейчас закрыл, открылся плоско, толкнули вниз, и тут же, значит, появились сильные покупатели, и рынок вернулся, где он был раньше, то есть он был вниз где-то на 50 пунктов, а сейчас вниз на 10. Рынок отверг такую, такую низкую цену. И, значит, что немножко напрягает, что немножко напрягает на этом графике. Вы видите, самая высокая цена, которая была в пятницу, мне трудно это взять на белом экране, цифры плохо видны, но я постараюсь. Значит, высшая точка в пятницу была 4158.49. А где-то 15 минут назад самая высокая точка была, 4159 с копейками, то есть где-то на один пункт выше. А ложный пролом вверх, ложный пролом вверх, может быть. на пять минут это это это это, это не великой важности график только для дейтрейдеров. И при этом посмотрите, что вот на последнем пике смотрим опять на индикаторы, месячные диаграммы. В пятницу была высота. Сегодня утром была высота, и вот сейчас, в полдень, такая высота. То есть, похоже, что дуки набирают силу. Так что я бы не торопился здесь продавать совершенно. Для меня поведение рынка в вот этот понедельник, ну, еще полдня у нас осталось впереди, но для меня поведение рынка вот в это утро, такое довольно типичное поведение во время бычьего тренда. Народ паникует и продает с утра пораньше, а когда эти самые паники, паника проходит, появляются серьезные покупатели, профессионалы, и рынки закрываются повыше. Это то, чего я ожидал бы сегодня. Естественно, ни у кого нет волшебного зеркала, чтобы предсказывать будущее, у меня тоже, к сожалению, нет. Купил бы, если бы продавал кто-то. Но на основании вот индикаторов, которые я вам показал, мне думается, что, это, что взлет, который начался на, той, на прошлой неделе, это только начало, это, это, не, это не конец. Несколько слов об индикаторе, который, который я считаю, пожалуй, самым лучшим ведущим индикатором рынка. Сейчас я его открою, чтобы показать вам. Значит, Это индикатор новых высот новых низов и uh, я вам покажу что он говорит сейчас и потом uh, мы посмотрим этот индикатор чтобы ответить на абсолютно ключевой вопрос uh, я говорю уже не первый месяц мы в медвежьем рынке мы в медвежьем рынке мы в медвежьем рынке ключевой вопрос то что началось на прошлой неделе и продолжается сейчас это конец медвежьего рынка, это начало нового бычьего рынка или просто нормальная реакция. Во всех рынках бывают реакции. В бычьих рынках спады, а в медвежьих рынках взлеты. Так вот, это обычная реакция, после которой медвежий рынок продолжится, или конец медвежьего рынка. Вот это вот абсолютно ключевой вопрос сегодняшнего дня. Есть еще добавочные вопросы, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. А, открываем. High? вот вам индикатор это индикатор новых высот новых низов то есть акции которые на, на нью-йоркской бирже котируется где-то порядка почти 4000 акций и Каждый день публикуются списки акций, которые достигли новой высоты за месяц или которые упали до новой, до новой низа, самой низшей цены за, за, за месяц. Они также публикуют такую же статистику за три месяца и за год. То есть акции, которые достигли наибольшей высоты за, за месяц, наибольшей высоты за квартал и наибольшей высоты за год. Я отслеживаю все три окна. И что мы видим здесь? значит на правой части экрана на правой половине экрана мы видим вот этого вот дневной график и три окна и мы видим во всех трех окнах колоссальную бычью дивергенцию то есть где-то в первых числах мая вот на этом вот донышке не знаю вам виден, мой стрелочка вам видна или нет да, все видно. прекрасно спасибо вот, вот на этом вот домушке, вот была сила медведей, на, на недельном графике новых низов было чуть-чуть больше трех тысяч по сравнению с новыми высотами, на квартальном более двух тысяч, и на двенадцатимесячном где-то около тысячи то есть э, во, всех, во всех временных диапазонах э, были очень глубокие э, значения новых низов, гораздо выше новых высот. А теперь вот этот вот э, маленький хвостик кенгуру, который произошел на прошлой неделе, это э, сейчас раз, два, три, четыре, пять, э, на, на в пятницу на предыдущей неделе. Посмотрите на глубину. Этого индекса новых высот, новых низов на, низов на прошлой неделе. Очень плоские донышки. То есть это показывает, что медведи, лидерство медведи колоссально ослабло. И значит, сигнализировало о взлете. Но это не самое главное. Самое, самое главное самый главный сигнал этого индикатора вы, вы видите здесь, на недельном графике. Uh, и здесь, возле правого края, вы видите uh, индикатор, который я считаю самым сильным индикатором для покупки на uh, американских фондовых рынках. Самый сильный индикатор для покупки. Uh, я его uh, рассчитал где-то лет 20 тому назад, пользуюсь с тех пор. Uh, я назвал uh, этот индикатор Spike. Uh, я даже думаю, как это, uh, как, как это по-русски хорошо перевести. Uh, это э, спайк такой резкий выпад цен. Да? Э, на железной дороге, когда забивают шпалы вниз, вот они ставят эти спайк, то есть огромные гвозди, которые, э, которые будут шпалы, на которых лежат рейсы, держать на месте. Вот это спайк, такой сильный-сильный э, гвоздь. Э, каждый раз... И каждый раз, когда этот, это недельный график извините, недельный график новых новых высот, новых низов, когда этот график падает ниже, ниже уровня 4000, он показывает абсолютную медвежью панику на рынке. Когда он поднимается выше, чем минус 4000, это сигнал о покупке, сильнее которого я не знаю в техническом анализе. И сейчас я немножко уплотню вот этот индикатор, и вы увидите все сигналы вот за спайк последние, за последние десятилетия. Значит, предыдущий сигнал был в марте 2020 года, то есть когда вот пандемия только взорвалась, когда ракоскитает нам прибыль. Но и, и тут же, видите, этот индикатор пересекает, это полосу минус 4000 тысячи, на самом донышке подает сигнал о покупке. И после этого почти более полутора лет длится бывший рынок. Перед этим, в конце, перед этим в конце 2018 года выпад ниже 4000 поднимается выше этого уровня. И вот, и вот сигналы покупки. Опять-таки, забил этот гвоздь по нижнему столбику. Продолжаем. До этого был сигнал в январе-феврале 2016 года. Вот так вот это работает. То есть этот сигнал очень редкий. Он четыре он, он раза, раза за десятилетие выскочил. что очень необычно. Обычно бывает два-три раза за десятилетие, где был предыдущий сигнал. А, будет... Да, это, это, все. это все, что было за десятилетие. Нужно идти в предыдущее десятилетия, чтобы видеть эти сигналы. И теперь, каждый раз, когда возникает этот сигнал, вот это вот был январь-февраль 2016 года, бычий рынок длился почти два года. Спад конец 2018, и рынок длился больше года. Март 2020 года бычий рынок длился больше полутора лет. И вот мы здесь у правого края. Вопрос. Нам предстоит полный разворот, и бычий рынок будет длиться больше года? Или, или, или я хочу показать вам одно из ключ... Один отрезок времени, когда все это работало совершенно по-другому. А, мне нужно остановить трансляцию и взять другой экран, чтобы вам это показать, даром, если память не изменяет. Так, шер и мы идем. Сейчас найду, сейчас найду, сейчас найду. По-моему, это здесь. Да. Это здесь. Сейчас, так. Так, я вам хочу показать вот этот график. Где он, где он? Сейчас одну секунду потерялся. Был. Вот. Вам видят сейчас график SMP с такими желтыми полосками, да? Алло, Роман. Да, да. Так. Все видно. Вот. Это, это единственный отрезок времени, в течение которого, во-первых, эти сигналы спайк, их хватало только на несколько месяцев, а то и на несколько недель всего. И кроме того, был один провальный сигнал. Это с 2007 по 2009 год. И здесь вы видите, что во время, это колоссальный медвежий рынок был, и во время этого медвежьего рынка сигналы спайк, которые вот отмечены здесь желтой, желтой полосой, они срабатывали, но срабатывали относительно ненадолго, на месяц, а то и всего на пару недель. И был один раз, когда единственный раз за 30 лет, когда сигнал провалился. Вот так вот, да? То есть, возвращаясь к нашему сегодняшнему графику, и, Роман, давайте отключайте меня и показывайте свой график СМП. Возвращаясь к сегодняшнему графику, возникает как бы такой половинный ответ и половинный вопрос. У нас есть самый сильный сигнал в техническом анализе. Но этот сигнал, как мы сейчас увидели, ведет себя по-разному. Во время нормальных рынков, медвежьих рынков, то где мы находимся, в нормальном рынке или в медвежьем рынке? По моему мнению, мы находимся в медвежьем рынке, который еще все не закончился. Когда началась колоссальный бычий рынок, который произошел сразу после начала пандемии, был связан с тем, что правительство большинство стран Запада влили колоссальные деньги в общество и в экономику. Насколько колоссальные? У американской федеральной системы есть легальное право печатать деньги. Да? Печатать деньги, но они, конечно, не на станках печатают, а создают электронным образом и передают в банки передают. Они покупают в этих банках облигации. И, и, то есть они печатают деньги и скупают у банков облигации. А банки выпускают еще облигации, а они опять скупают. У банков получаются огромные денежные запасы, которые, по идее, банки вложат в реальную экономику. Конечно, на самом деле, они боятся вкладывать много в реальную экономику в условиях кризиса, поэтому они эти деньги несут на биржу. И происходит такой колоссальный бычий рынок. Так вот, до пандемии средний уровень денег, который у Федеральной резервной системы трепыхались по банкам, был 4 триллиона долларов. Триллион – это тысяча миллиардов. Для сравнения, если я не ошибаюсь, Россия зарабатывает на продаже нефти, как я не прочитал, порядка 20 миллиардов долларов в день могу соврать вот читал так помните 20 миллиардов А тут у них значит 4 тысячи миллиардов просто трепутаются по банкам когда началась пандемия они впихнули добавочные 4 триллиона долларов то есть впихнули огромное количество денег и это конечно привело к инфляции и сейчас Федеральная резервная система заняла агрессивную антиинфляционную позицию стала повышать счетные проценты и стала отсасывать эти деньги обратно. И думаю, тот, тот, тот, Россия зарабатывает 1 миллиард в день. Ну, 1 миллиард в день, это получается 30 миллиардов в месяц. Я ошибся 50 процентов. Не так много Но Я сказал, на 20, на На самом деле, на 30. Скоро будет гораздо меньше по ряду причин. Ну и так, для сравнения, что это совершенно огромные деньги, которые Федеральная резервная система теперь отсасывает из экономики. Они их туда вкатывали больше года, а теперь отсасывают. Когда они их вкатывали, был бычий рынок. А сейчас они их отсасывают и повышают учетный процент. Поэтому у меня мнение, что наблюдается сейчас замечательный взлет на рынках, это такая э, реактивный взлет, то есть реакция на медвежий рынок. Э, и когда он закончится, то рынок опять упадет до новых низов. Но это, я думаю, произойдет не скоро, что у этого ралли э, есть где-то месяц э, э, э, извините, из Кто-то залетел, по в Кабинет. Потом разбирался. Э, это, э, а, Посмотрите, это огромное должно Как залетела, так и улетела. То есть я ожидаю, что этот взлет продлится месяц, может быть, несколько месяцев. Вот так вот. Но в данный момент я, я бык по рынку акций. И в частности могу сказать о своем собственном трейдинге. Я люблю торговать краткосрочно. Я редко держу позицию дольше, чем неделю. Но две недели тому назад я должен был улететь. Я знал, что я полечу в Эстонию. И я буду встречаться со старыми друзьями. Я буду преподавать в классе. Я буду общаться со, со своими бывшими однокурсниками. Естественно, перед экран, я знал, что перед экраном я толком сидеть не могу. И Uh, я, я видел этот сигнал спай, uh, поэтому я взял uh, большую часть своих активов, uh, это не маленькие деньги, и просто купил самый такой простой инструмент спай uh, uh, называется SPY. Uh, это uh, фонд, который в вложен в S&P 500, uh, то есть купить этот фонд это все равно что купить S&P 500. Вот так вот купил и уехал. Приехал обратно, счет. это была хорошая сделка, я продолжаю ее держать. пример я сейчас опять войду в курс коротких, посрочных сделок, я начну кусочками свою эту большую позицию распродавать, чтобы освободить средства для более перспективных коротких сделок, но пока что зарабатываю проценты какие-то свой капитал э, на эти большие сделки. Вот так вот. Я, э, Роман, я думаю, что я заговорился. Обычно мы смотрим на много рынков, а тут э, вы, вы просили разобрать S&P, рынок э, индикаторов новых высот, новых низов. Э, так я прямо завелся на них и боюсь, что слишком много времени провел. Э, передаю микрофон вам и вы выставляете графики, которые вы хотите, чтобы я э, посмотрел. Спасибо, Александр. Но в этом случае это было ценно, потому что да, вот сейчас рынок отрос, и вот возникают сомнения, да, То есть насколько это может долго продлиться. Поэтому спасибо, что порассуждали вместе с нами на этот вопрос. Я а думаю, если... что он продлится несколько недель, возможно, пару месяцев. Извините, я вас. вы контролируете процесс я добавил dax то есть сейчас можно быстро посмотреть как раз на сопредельные рынки и вот первый dax okay. на недельном рынке dax на этой неделе пробился выше зоны ценности и немножко отступил сейчас торгует внутри зоны ценности Глядя на дневной рынок, конечно, прекрасные возможности для покупки были на прошлой неделе, а сейчас DAX опускается в зону ценности на дневном графике. И если бы я стал бы покупать DAX, то я, конечно, подождал бы, чтобы он опустился в зону ценности на дневном графике. Покупать в зоне ценности – это покупать по разумной цене, покупать выше зоны ценности – я это называю покупкой по принципу найти наибольшего дурака. То есть, значит, ценность DAX вот на основании технических инструментов где-то 14 174. Я читаю цифру с вашего экрана. А в магазине сейчас за него просят 14 450 в среднем. Да? То есть где-то на 300, на 300 евро больше, чем он или долларов больше, чем он стоит и человек, который покупает вот в данный момент говорит да, я дурак, я переплачиваю я плачу больше, чем настоящая ценность но я найду еще большего дурака который когда дело пойдет еще выше я ему это дело продам на рынке очень мало дураков на самом деле это, это среда, которая не привлекает глупых людей игроков, да, азартных, а дураков мало, поэтому я стараюсь не покупать по принципу наибольшего драка. я предпочитаю покупать по принципу ценности. Я хочу купить по настоящей цене или со скидкой, еще лучше. Ну вот скидка была на прошлой неделе, на предыдущей неделе, когда я покупал. Вот так вот. Спасибо, Александр. Да. Давайте посмотрим на евро-доллар. очень трудный рынок я не раз не раз пытался поймать донышко в нем значит на недельном графике он развернулся импульсная система перестала быть красной. и но на дневном мы видим прекрасный совершенно сигнал прекрасную бычью дивергенцию то есть вот в апреле было первое дно такое ниже нижнего конверта на дневном графике Потом рынок взлетел немножко, МСД гистограмма пересекла на любую линию, я называю это сломать хребет медведю, и на предыдущей неделе опустился, МСД гистограмма опять опустилась ниже нуля, и опять вот, вот это вот прекрасная бычья дивергенция. Я их, к сожалению, пропустил, потому что столько раз был разочарован попытками найти дно в евро что когда настоящее одно появилось, оно прошло мимо меня. Но я не особо расстраивался, потому что я полностью отоварился в СМП и, и, и там было гораздо меньше волнений, чем здесь. В данный момент, в данный момент э, э, евро идет вверх в недельном графике, подходит значит, уже очень близко к зоне ценности, вполне имеет право войти в эту зону и даже выше подняться. И на дневном графике сегодня опять, интересно, открылся плоско, ударил вниз, и отскочил от этого дна. Но все-таки выше ценности, выше ценности. Если открывать новую позицию, я бы лучше подождал, пока он войдет в зону ценности. Спасибо. Сейчас добавляю золото. На недельном графике с левой стороны импульсная система показывает, что покупка золота все еще нелегальна. Почему? Потому что MACD-гистограмма окрашена в красный цвет. То есть это показывает, что медведи до сих пор доминируют этот рынок. Но, конечно, очень близко к развороту, пахнет разворотом, и смотрим на дневной график. Мы видим последнее вот это вот падение вниз, ниже, ниже конверта, в середине мая, да? и как сильны были медведи. В данный момент происходит ралли на дневном графике, и МСД гистограмма пересекла нулевую линию, это сломали хребет медведев, и цена сейчас падает. И вот тут-то бы, я, кстати, на этом классе, который я вел в Таллине, пока мы рассматривали этот график, я им говорил, когда MSD-гистограмма опустится ниже нуля, а потом тикнет вверх, это вот перестанет падать? Вот этот будет прекрасный сигнал на покупку. Это, это закончит бычью дивергенцию. И я им говорю, а как, вы, а как вы запомните это, если это произойдет через несколько дней, или через неделю, или через пару недель? Как вы будете помнить, что нужно это сделать? И у вас же куча других идей, мыслей, вообще пойти надо и все. Кто, кто может помнить такие вещи? Я вам рассказал про свою э, давнешнюю приятельницу, которая в таких случаях распечатывает такой график, красным карандашом отмечает, чего она ждет, и прикалывает этот график на стенку после своего торгового терминала. То есть каждый раз, когда она подходила, э, подходила к своему экрану, ее, так сказать, планы или потенциальные планы на ближайшее будущее были совсем рядом с ее экраном. Она не могла их пропустить, распечатать, отметить красным карандашом, чего вы ожидаете, и быть готов как юный пионер. А, спасибо. Я перехожу на нефть нефть, нефть бренд. Да, я все жду я все жду возможности закоротить если не нефть то нефтяные компании Но жду очень осторожно потому что конечно все настроены на повышение нефти но я смотрю на этот график и вижу на недельном графике в феврале, когда, когда начались военные действия, нефть взлетела и нарисовала вот то, что я называю хвост кенгуру вверх. Оттолкнулась от него, пошла вниз и сейчас опять пытается добраться повыше в зону этого хвоста. Думаю, что это очень непростая задача. И думаю, что получится какой такой двойной топ и возможность закоротить. Но в данный момент я этой возможности не вижу. Я вот слежу, да? присматриваю. Это как вот э, у меня э, я живу на опушке на краю леса. У нас тут эти бурундуки бегают. И когда собаки приближаются, бурундуки забегают в поленницу, потому что они-то маленькие бурундучки, они между поленьями сидят. А собака туда влезть не может. И собака может час просидеть перед поленницей, ожидая, что а вдруг бурундук вылезет обратно. Но не дурак, чтобы обратно вылезать. Вот так же я, как, как, как, как мои собаки торчат перед поленницей в ожидании брондыков, я торчу перед, перед нефтью в ожидании, что она все-таки даст мне сигнал на продажу. В данный момент этого сигнала нет, а покупать вот так вот, гоняться за ценой я не готов. Я не гоняюсь за людьми, я не гоняюсь за ценами. Пускай придут ко мне. Спасибо, Александр. Я я кто-то просит посп... посмотреть, кто-то просит посмотреть биткоин. Кстати, кто-то написал Евросоюз принял эмбарго на российскую нефть. но это не полный эмбарго, они приняли эмбарго на нефть, которую качают по трубам, за исключением Венгрии. Венгрия получила, значит, исключение для себя, что, пожалуйста, качайте. Но нет эмбарго на нефть, которую доставляют танкерами, а это примерно одна треть. Так посмотрим. Вот, биткоин. Я не любитель биткоина. Я считаю, что это новое платье короля. И это не деньги. То есть, у денег есть две функции – сохранение ценностей и средства товара обмен, средства обмена. Ни одной из этих функций биткоин не может не выполняет. Но на этом семинаре в Таллине меня просили посмотреть на биткоин, и я им сказал, что он в зоне покупки, в зоне покупки биткоин. На недельном графике он нашел очень хорошую поддержку, а на дневном графике вот было это справа, такое глубокое дно, хвост кенгуру. И на предыдущей неделе был маленький хвост э, кенгуру. Чуть-чуть. Э, вот, и все. И все. И цены от него начали расти. Э, поговорили, разошлись. Э, а я сегодня просто взглянул на это дело. Сегодня биткоин вверх на 10%. Э, знаете, это называется? Хороший совет трудно дать. Но его еще труднее выполнить. Значит, э, э, э, э, э, э, э, я, так сказать, говорил, что. Мне интересно, просто кто купил этот биткоин с моей подачи или нет. Сам-то им не занимаюсь. Но платье короля мы не покупаем. Едем дальше. <сcoff> <сcoff> Спасибо. Посмотрели все, и даже биткоин. Сейчас можем как раз подвести итоги конкурса и разобрать несколько сделок, которые нам прислали. Участники. Сейчас вот я покажу как раз список участников. Почему для меня было важно как раз услышать ваше мнение по текущей ситуации на рынке, потому что у нас по сути большинство сделок были убыточные, да, те, которые прислалились на конкурс, большинство из них, которые были лонговые, да, то есть, ну, пытались покупать, да, но рынок все приседал, проседал, особенно в начале, в начале мая, вот, поэтому здесь у нас победила акция в шорт, да, то есть обзал. Мне кажется, что это один из наших постоянных слушателей, который периодически присылал бумаги на конкурс и присылал много вопросов, вот, поэтому в ближайшее время я также с вами свяжусь и отправлю вам книгу с автографом Александра. Здесь бумага... Из чемодана лично привезенного. Да, парень. да, да, это еще более ценно. Такой, такой путь проделали. Uh, да, то есть это была акция на шорт, еще несколько yeah. позиций, которые были открыты, и да, вот есть одна позиция по Док, которая плюс 15%, но она не закрыта, мы отдаем предпочтение тем, сделкам, которые как раз закрылись по Take профиту uh, и были ряд как раз сделок uh, убыточных. Вот давайте тогда uh, посмотрим буквально пару uh, комментариев, Александр, с вашей стороны по поводу этих сделок, сейчас я их открою, и, возможно, на что-то э, стоит обратить внимание участникам, да, для тех, особенно, кто, у кого были убытки. Э, ну, вот сейчас сначала с первой бумагой, которая которая победила, да, вот здесь был вход в шорт, а здесь take profit, соответственно, это недельный график, и вот здесь на дневном. Даман, здесь... будьте добры, э, э, э, э, или, если хотите, я это сам сделаю. Я сам сделаю, я, э, одну секунду, я сейчас выйду только в этот финвиз, э, да, а, а, а я сейчас один момент открою. У а, уже приготовлено. А, тогда. прекрасно. Посмотрите, когда был, когда, когда был репорт о доходах? Этой, а, стоит 2 июня. А, то есть еще... Пока не было, да. Потому что я когда увидел такое... Каждый раз, когда я вижу такое вот дикое движение вверх или вниз, первый вопрос, который у меня возникает, это «А не было ли сюрприза по доходам какого-то?» Значит, не было. Значит, смотрим на эту акцию. Ну что, прекрасно, прекрасно проведена сделка. В точке входа был как бы такой, акция пыталась на недельном графике подняться выше предыдущей недели, но захребнулась. На дневном графике MACD на первом, на предыдущем пике, значит, который был в апреле, была выше. Пробила дно, вернулась наверх опять и опять повернула вниз. То есть все очень нормально, все очень нормально. Но явно был какой-то большой сюрприз. Не знаю, за чего. Я не знаю, у нашего участника была, была внутренняя информация, что он какой-то провал на этой фирме или, или что. Но поздравляю, с успешно сделкой, Все, что я могу сказать. Сам бы никогда эту акцию не увидел, потому что эта это это компания занимается мясными продуктами. Я мясо перестал есть лет 30 тому назад и перестал торговать фьючерсами на мясо, которые, очень, кстати, очень, очень технически хорошие фьючерсы. И я не касаюсь никаких акций, которые на мясо, да, связаны с мясом. Но когда мне просто на них посмотреть, я смотрю, как с другом пойти в ресторан, он заказывает бюштекс, пожалуйста, это его дело, не мое. Удач, удач, Удачно съел. Поздравляю. А Еще вот одна бумага, которая была, это тикер Wish, как раз вот бумага, которая там стоила доллар семьдесят центов и вот такую бумагу в лонг была предложена. Там у нее небольшая история, поэтому здесь не все данные по индикатору подгружаются, uh -huh. особенно вот на недельном таймфрейме. Это На недельном графике и на, и на дневном ложный пролом вниз, хотя я вижу точку, то есть этот человек, он сидел, этот человек который, который сделал эту сделку, он сидел в минусе где-то месяц, да? Он только вот сейчас на этой неделе выбрался наверх. Да? Но у нас получается, что предлагается также стоп-лосс да, защитный, да. то есть он был по 1,40, то есть он как раз сработал там спустя пару недель того, как был ну, предложен вход. То есть вот здесь вход, вот здесь получается стоп-лосс. А, и... это, это, это сделка, которая привела к потере? Да, да. Окей. да. Это, это, это, это более, раз, более ясно, потому что на недельном графике, на недельном графике имеется тренд вниз. И MACD-гистограмма, вот видите, эти красные столбики, они, они указывают на то, что гистограмма тоже вниз. То есть, значит, импульсная система красная. Красная импульсная система запрещает покупку. Это, это не система для поиска сделок, это система цензуры. Вот э, импульсная система красная покупать нельзя. А наш участник купил э, на дневном графике, значит, это можно было сделать. А на недельном нельзя, а на следующий день после покупки он еще и на дневном графике тоже стал красным. Так что это, это... Я бы никогда не вошел в такую сделку по ряду причин. Во-первых, эти дешевые акции, э, э, они, они ведутся, так сказать, довольно сумасшедшие иногда. Э, я поэтому стараюсь... Э, я очень редко смотрю на акции, которые стоят дешевле, чем 20 долларов, 25, для меня это вот самый низ. Э, я тоже не люблю очень дорогие акции, потому что у них тоже есть всякие странности в поведении. То есть, если акция стоит больше, чем 400 долларов, вот так вот, та же Амазон, да, я и держу с в сторонки. Это раз. Во-вторых, импульсная система была совершенно нелегальная, естественно, нельзя. за вот такие дела. Ну вот здесь, да, как раз такими с такими, можно сказать, малоликвидными и с недорогими акциями. Вот здесь была вроде, казалось бы, небольшая просадка, да, но в общих значениях там порядка 20% на сделку. Uh -huh. И последняя бумага – это Zoom, то, где мы сейчас с вами встречаемся. Uh -huh. Здесь тоже была предложена сделка на лонг, вот здесь стрелочка, здесь стоп-лосс. Ну и то же самое на дневном, на дневном таймфрейме. Опять-таки, эта покупка была в то время как импульсная система красная. Да? Этого не стоит делать. С другой стороны, глядя на долгосрочный прогноз Zoom, он совсем, сказать, неплохой, потому что Zoom пострадал из-за того, что компания колоссально выросла во время пандемии, потому что никто не ходил в офис и все пользовались Zoom. А значит, По мере того, как пандемия стала сворачиваться, и в офис можно пойти и встретиться. Все уже устали от этих встреч на зоне. На Лучше лицом к лицу поговорить. И вот эта вот акция упала очень сильно. А, а, глядя вот на то, что происходит сейчас, на недельном графике двойное дно, бычья дивергенция, совершенно, совершенно неплохой график. На дневном зум немножко забежал далеко вперед, он уже выше ценности, и мало того, он уже на уровне переоцененности верхнего края верхнего конверта. Но купить его, если он опять прикоснется к зоне ценности на дневном графике, совершенно резонно. Спасибо, Александр. Да, вот посмотрели сделки и вот те тикеры, которые он присылал. Бумаги из разных секторов, из разных отраслей. Сейчас я также. Не совсем. Я посмотрел на ваши бумаги, Роман. Некоторые, кстати, из довольно схожих областей. Так давайте можем. У нас нам придется задержаться несколько, на несколько минут, на 5-10 минут после значит, продлить класс. Если ваши участники от нас не сбегут, то мы можем, конечно, все, все эти акции посмотреть. Но некоторые из них, кстати, из довольно близких секторов. Но мы часто увидим. Вот, добавил первую бумагу Apple. Угу. Смотрим недельный график. Да? Вот все признаки того. Что это реакция внутри медвежьего рынка. Посмотрите вот глубину донышка, значит, последняя донышка. И посмотрите предыдущая донышка, которая была где-то вот в конце декабря, по-моему, в начале февраля. Вот на этом донышке глубина МСД, глубина индекса силы. И на последнем донышке цены ниже, МСД ниже, индекс силы ниже. То есть все в рифме, да? Все в рифме к тому, что акция падает, медведи становится сильнее. Так что это как бы ре... сейчас идет раме, происходит реакция на то, что акция была глубоко переоценена. На дневном графике она уже вернулась от, пере... от глубокой недооценки. Я сказал переоценена, она недо... недооценена, внизу, да? недооценена. На дневном графике она вернулась от глубокой недооценки в зону ценности. И, в принципе, вот такая вот сделка закончилась. Я, я бы не стал сейчас гнаться за Apple. Я вижу его сказать, возможность прогресса ограниченная, а со временем он будет падать опять. Но я не думаю, что Apple умрет, погибнет, исчезнет. Просто взять на заметку, на следующем донышке, когда медвежий рынок, опять достигнет очередного донышка, это может быть хорошая покупка увидим еще конец этого недвижего рынка. Вот где будут самые замечательные покупки. Вот где они будут. Но для того, чтобы подойти, дойти до, до, до того донышка, нам надо будет пережить еще такие довольно глубокие страхи на рынке. Вот как раз, да, я выбирал, в принципе, такие бумаги тоже, которые могут дать ну, по пути текущей ситуации понимание, что вот нужно, нужно быть готовым, то есть сейчас там войти на все, возможно, там частями, да, если особенно там, для долгосрочных инвесторов, то есть, ну вот, да, пока видится, что еще можем ниже пойти. И знаете, кстати, Роман, извините, я вас секундочку. в самом начале нашей встречи сегодня вот вы, говорили, вы извещали, участников, что есть возможность купить фр... Фрак... Фрак... Фрак... Фрак... фракционные акции или частички акции? Да? Дроб... Дробные. Э... Окей, Дроб... okay, дробные акции. Вы знаете, совет... совет новичку, у которого просто серьезно мало денег. Да? Вот, то есть вот люди, которые... люди, которые покупают дробные акции, это люди, у которых серьезно мало денег, а они интересуются рынком это совершенно сказать, резонный инструмент эти дробные акции, ничего против них но совет о стратегии совет о стратегии если у вас хороший капитал и вы надеетесь значит, сделать, сорвать то серьезную прибыль вам нужно идти на дикие риски дикие риски да? чтобы, чтобы из маленького капитала взять какую-то большую прибыль мой совет в таких ситуациях э, – переменить ориентировку. Э, на рынках, э, по рынкам плещется огромное количество денег. И очень мало компетентных людей, которые знают, как деньгами управлять, как, как, где покупать и где продавать. Поэтому перестройтесь. И вместо того, чтобы э, пытаться сорвать большую прибыль на колоссальном риске каком-то, резко понизьте риски и поставьте себе цель. -бирь. Быть прибыльным, просто быть прибыльным, с очень маленькими просадками. Если вы можете показать, что в течение года у вас была прибыльность, ну, скажем, порядка, ну, хотя бы 10%, да, Лу больше, лучше, но хотя бы 10%, и при этом не было никогда за весь год, не было ни одного момента, когда просадка была 10%, да, то, э -э -э -то на эти деньги... То, показав такую историю своего трейдинга, подтвержденную с, с, с бумагами от брокера, вы можете показать, что у вас действительно есть серьезный подход, подход к рынку и что ваш подход успешен. Успешен. И вы сможете общаться с людьми, у которых есть деньги, но нет времени. И предлагать им услуги по управлению их счетом. Да? Вот тут-то можно заработать. <связать> у, меня, у, меня есть, у меня есть приятель, он закончил он первый человек в своей семье, который закончил колледж, после этого работал клерком на бирже, и очень такой скромно живущий человек, сколотил 50 тысяч долларов и торговал, и ушел, ушел с работы, вот он стал профессиональным трейдером с 50 тысяч долларов. В год ему, и он делал в год где-то около 50%, около 50 годовых, очень хорошие сказать, деньги. Но он проживал, ему нужно было на прижитие 25 тысяч, жил в Нью-Йорке, хотя жил очень скромно. И один раз у него был плохой год, значит, плохой год заключался в том, что он закончил год без прибыли. Ему пришлось, как, как бы сказать, печь хлеб из семенного фонда. Но у него были все эти записи, он пошел в какую-то компанию, компанию, я знаю эту компанию, показал им свои бумаги, они проверили и дали ему в управление сначала 100 тысяч долларов, потом 200. Дальше, дальше, дальше. Я у него подогастил, у него уже было 11 миллионов долларов под управлением с которых он получал 2% этих денег за плату за управление. То есть 2% от 11 миллионов это сколько? Это где-то четверть миллиона долларов примерно. 20, сейчас. От миллиона это 20, 20 тысяч, 40 тысяч. Где-то 80 тысяч долларов он получал только значит, за то, что он управлял эти деньгами и еще получал 20% прибыли. То есть если он мог сделать, допустим, с, 20, с 10 миллионов долларов заработать 10 процентов он получал 4 миллион вот да, я просто хотел сказать, вот у нас просто не так давно появился сервис как раз копи-трейдинга, когда трейдеры могут выставлять свои сделки, и тут как раз фильтром могут выступать инвесторы, да, то есть также смотрят, какие были просадки, да, насколько стабильно торговали, да, и вот можно также подключаться, копировать сделки, но тоже нужно аккуратно подходить к выбору. Да, да, да. Нужно для того, чтобы допустим, я управляю своими деньгами, я не ищу управляющих. Вот, допустим, я смотрю, допустим, один человек, он заработал в год 50%, но по ходу дела у него была просадка в 50%, а другой заработал 20%, но у него просадка была меньше 10%. Кому и больше доверю свой капитал. Ну, вот так вот. Учитесь. Поехали дальше. Это, а я, я так сказать, отвлекся, отвлекся на проповедь. Добавил Андрамаш. А, ну, эта компания делает одежду, рубашки, что-то у них было очень серьезно плохое, они вот обвалились, опять, я думаю, опять-таки Earnings Report было сообщение о доходах, а сейчас очень хорошо растут, то есть, но на недельном графике цена все еще ниже конверта, так что возможности роста довольно высокие остались. Еще вот одна как раз бумага, мы уже нефть обсуждали, но да, да, да, да. то есть вот ExxonMobil как Это раз… Самая крупная нефтяная компания. Чешутся руки, Роман, чешутся руки. Но, как когда-то сказал хороший друг, он сказал, Алекс, приподними задницу и подложи вниз правую руку, теперь приподними и подложи левую, а теперь сядь и хорошо сиди, вот так вот на руках, чтобы они не касались клавиатуры. Естественно, как ждем разворота. Я жду разворота, но и сейчас, конечно, эта акция находится в зоне колоссального риска выше верхнего конверта на недельном графике и на дневном графике. Соблазн очень высок, но обе у меня, сказать, в районе стратегического хранения или тактического хранения, чтобы не касаться клавиатуры. Нет сигнала еще на продажу. Нет. А покупать постнов, я считаю. Карнивал. Uh, Очень много ее обсуждали в прошлом году. То есть вот еще один пример из круизных компания дешевых круизов. Компания дешевых круизов. Есть разные компании. У меня вот только что вдруг вернулся с круиза. Кстати, должен не позвонить, он в гости приедет. Так был на круизе как там 14 дней. А это ему стоило 17 тысяч долларов, то есть 1000 долларов в день круиз. Это вот такая вот высокого класса компания. А карнавал – это самые, самые дешевые круизы, молодежь ездит, небогатые люди ездят. И по мере того, как значит, экономика, когда нельзя было есть, компания сильно пострадала. Был окончательный провал цен на прошлой неделе. А сейчас, ну, как люди смотрят, авось, авось круизовы возобновятся, авось, авось, авось как фундаментально. Технически ничего особенного здесь нет. Да, цены глубоко упают, цены ниже ценности. На гистограмма все еще красная на, на, на, на недельном графике. Покупка запрещена. Ну, вроде самый запрет будет отменен на этой неделе, на следующей неделе. Но это. Сейчас опять все боятся со всяким пандемией. Сейчас мои обезьяне оспы, и все это. То есть купить эту компанию, это поставить пари, что все вернется к хорошей жизни. Это бабушка надо, я сказала. Я стою в сторонке. Вот да, как раз, наверное, этот сектор не самый сейчас такой привлекательный. Uh, все еще. Вот. И, все наверное, это последняя бумага вот SRM. Uh, да, это, uh, uh, это бумага для, uh, uh, для поиска служащих на интернете. Uh, выглядит очень прилично. Выглядит очень прилично. На, uh, на, с левой стороны на недельном графике. Вверх, это серьезная компания с историей, с, uh, с историей прибыли, с историей успеха. На, левой, на левом недельном графике мы видим прекрасную бычью дивергенцию индекса силы, хотя MACD особенно, сказать, не очень выглядит. А на дневном графике MACD хорошо выглядит, бычья дивергенция и сказать, все, все очень нормально. Можно покупать на недельном графике импульсной системы уже прекрасно. Так что из всех акций, которые мне показались вот в, этом, в этом наборе, это, пожалуй, самое, самое привлекательное, потому что она, наверное, нормальная, нормальная компания, а не такой ночной мотылек. И технически выглядит совсем неплохо. Цены недооценены, цены все еще близко к нижнему конверту в недельном графике, но при этом импульсная система перестала быть красной и очень неплохо поднимается на дневном графике. Подглядит неплохо. Спасибо, Александр чуть-чуть вас задерживаем. Ну, вот все акции посмотрели. Пожалуйста. Единственное, что вот я, наверное, хотел бы последний задать вопрос, который как раз один из участников прислал. Ну, насколько это возможно коротко, да, чтобы вас не задерживать, но вопрос мне понравился, поэтому я его вам переслал. Думаю, что будет актуально да, для всех да -да -да -да -да -да. участников. Вот что вы, какие параметры, да, для скрининга бумаг, да, вот вы для себя используете. То есть, опять же, там несколько тысяч бумаг, да, и вот как обратить внимание на то, что может быть более потенциально, есть, как отделить зерна от прелы, называется. Знаете, тысяч много, конечно, но у меня есть у меня есть хороший друг в Берлине, он, у него есть где-то около 200 акций, которые он называет своим, это его гарем. Как по-русски, гарем или гарем? Гарем. гарем. Это, это его гарем, значит, где-то там 200, 200 акций в этом гареме, с каждой из них он побывал, и в начале, на уикенде он значит, разбирается, кого он возьмет прокатить на этой неделе. Мой набор акций, во-первых, сказать, мой пруд, сказать, где я ловлю рыбку, это компоненты S&P, Standard and Poor's, это 500 акций. Для начинающего трейдера это слишком много, слишком много. Не, на, не надо растекаться мыслью по древу. Если кто-то из начинающих хочет начать отслеживать какую-то группу акций, я бы посоветовал смотреть на компоненты NASDAQ-100. NASDAQ-100 это индекс самых крупных акций на nasdaq -е. В основном это технологические акции. Что я делаю? Я их сканирую. Для меня это S&P 500 уже много лет. Я их сканирую в поисках дивергенций мсд гистограммы и в поисках экстремального экстремального значения индекса силы оба на недельных графиков, то есть либо акция, которая вот вышла, сказать, совершенно какие-то сумасшедшие пределы вверх или вниз и, и лежаться есть какая-то какая дивергенция. Вот это два, два главных скана. Да, да, да. Единственные два скана, которые я делаю. Я, сейчас, но я никогда, не, я никогда не, занимаю, я не занимаюсь сканированием, чтобы, чтобы покупать и продавать эти акции. Для меня скан – это только первая часть поиска. И э, мой компьютер сканирует эти S&P 500 по любому скану за секунды. А потом, а потом я проведу 2-3-4 часа, разбирая те акции, которые мой компьютер нашел. То есть я не разбираю все 500, я разбираю те, что компьютер считает, что они хорошие. И вот тут-то начинается работа. Я поэтому это называю полуавтоматическое сканирование. То есть сначала я на автоматы беру, но это только первый шаг, чтобы уменьшить количество кандидатов. А потом начинается серьезная игра, требующая время. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое, Александр. Все вопросы ответили, все бумаги посмотрели. Спасибо вам всю, большое. Всю водку выпили? Ах нет, водку не успели. Пойду под столом. Под столом? У меня офис на третьем этаже, водка вся на втором, так что придется вниз и за водкой. Но еще рано, у нас час дня в Днем не пью. Вплоть до того, что я вот был в Таллине, да, класс был во второй половине дня. Я пошел на ланч. Там, кстати, замечательное кафе, у вас есть руки Лиль называется. Там пельмени и вареники даются. То, -то чего дома нет. И в взял безалкогольное пиво, потому что уже много-много-много лет. Если мне надо работать, то ни капли алкоголя. Да? То есть вот даже вот кружку пива я не выпью. Безалкогольное, пожалуйста, а Вечером с удовольствием. Что, до встречи за столом. Спасибо большое, Александр. Спасибо, а, все хорошо. Спасибо, увидимся с вами через месяц. А для всех участников я еще пару слов скажу про конкурс и про индикаторы. Спасибо большое, Александр. Спасибо, все хорошего. До свидания. Uh, уважаемые участники, да, как я обещал, это собственно то, что мы uh, показывали сегодня в ходе uh, нашего вебинара. Это те индикаторы, которые uh, разработал Александр и uh, они доступны для uh, пятого метатрейдера, uh, для клиентов Admirals. Вот для того, чтобы вы смогли их также получить или уточнить по ним информацию, uh, вы можете написать запрос на, на почту Ком. Сейчас также я для удобства uh, скопирую эту информацию в чат, чтобы uh, вы смогли скопировать да, и написать для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале, то вы сможете найти эту почту в описании к видео. Собственно, эти индикаторы, они предоставляются бесплатно и доступны для клиентов на реальных счетах с балансом более 200 евро. Если у вас есть уже счет, то пишите запрос, мы вам отправим индикаторы, шаблон, видеоинструкцию. И, кстати, прошлое видео, которое делал Александр, если вы, возможно, пришли первый раз на наш вебинар, то там как раз есть более подробный разбор, как использовать эти индикаторы, то есть мы его тоже прикладываем, вы сможете быстро в них также разобраться. Если у вас счета еще нет, также напишите запрос и специалисты нашей службы поддержки с вами свяжутся и обязательно помогут, подскажут, как можно открыть счет, как его пополнить, ну и собственно все, что необходимо для этого. И последнее по порядку, но не по значению, это конкурс, да, вот как мы сегодня с вами разбирали, у нас проходит конкурс, где можно выиграть книгу с автографом Александра, да, то есть у нас проходит конкурс как на английском языке, дарим книгу на английском языке и на русском, пока последняя, которая книга Александра есть на русском языке. У меня уже все они подписаны для предыдущих победителей и в том числе для новых. Собственно, расскажу про правила конкурса чуть подробнее. Конкурс у нас проходит на нашем YouTube-канале, то есть первое, что необходимо сделать, это пойти и подписаться на нашу YouTube-канал. Конкурс проходит под последним вебинаром, который мы делали с Александром. То есть завтра этот вебинар будет загружен на наш YouTube-канал. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы как раз получить уведомление, когда видео будет добавлено. И что нужно сделать? Во-первых, поставить лайк, под видео, да, который завтра появится, предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. Обязательно можете проверить, если вы еще не являетесь нашим клиентом. На сайте это можно посмотреть, потому что периодически присылаются инструменты, какие-то малоликвидные бумаги, которых у нас может не быть, да, то есть или они в процессе добавления. Поэтому всегда можете проверить, чтобы ваша акция точно участвовала в конкурсе. Для конкурса предлагается актив. Да, то есть это может быть акция, это может быть валюта, криптовалюта. Фактически любой актив, который торгуется. Предлагается цена входа, уровень стоп-лосс take profit и дата, когда вы пишете этот пост. То есть, если вы пишете его, например, сегодня, то ставите 31 мая. И начиная с этой даты, мы проверяем, сработала ли сделка. То есть, это может быть там сделка вход по текущей цене или, если вы предполагаете, что цена немного скорректируется, там через 2, 3, 4 дня, мы обязательно это все проверим. И если сделка сработает, да, то она также попадет в общий пул участников этого конкурса. Лучше принимать участие в конкурсе, вот, то есть период как раз участие это получается с 1 и Июня, да, то есть первый день после нашего текущего вебинара, до 29 июня, когда у нас будет следующий. То есть лучше, чтобы сделка сработала, и закрылась по тейк-профиту в этот период. Поэтому чем раньше вы предложите ваши сделки, тем вероятность положительного схода она будет, безусловно, выше. Но опять же, рассматривайте это как джентльменский конкурс. То есть мы предполагаем, что вы можете на своем счете контролировать и выходить из сделки, и входить, когда вам интересно. А здесь это просто дополнительная разминка, в итоге которой вы можете получить книгу с автографом Александра. И важный момент, то есть комментарии нельзя редактировать. Если это будет галочка, что комментарий отредактирован, то эта бумага не будет участвовать в конкурсе. То есть резюмируем, предлагаем для конкурса одну бумагу да, в период с 1 по 29 июня, да, в случае, чтобы сделка и открылась, и закрылась в этот период. Предпочтение дается сделкам, которые закрылись по take профиту Если таких не будет, то мы смотрим по той, у которой а, будет плавающая прибыль, да, и мы выбираем одну бумагу из а, соответственно этого списка. А, и также можете принимать участие в, в этом конкурсе и на английском языке, да, на а, нашем YouTube-канале. Тоже на него ссылочку приложу, потому что там, пока мы только начали его проводить, и а, на русском языке мы делаем это уже а, больше года, то есть активность у нас выше, но вы можете а, сбалансировать ваши шансы, предложить а, ну, один актив там, один актив здесь, потому что расстояние между вебинарами, но тоже немного отличается в пару недель. Вот. А так мы с вами увидимся в следующий раз в конце июня, да, посмотрим, как снова себя ведут рынки, да, что происходит в летний период, послушаем мнение Александра, ну и те, кто смотрит нас на YouTube-канале, да, не забудьте поставить лайк, да, написать положительные отзывы в комментариях, это тоже нам помогает и продвигать это видео, поэтому здесь мы за это тоже благодарны, если уж не решитесь принять часть в конкурсе, хотя рекомендую. Здесь фактически без риска можно да, получить книгу с автографом Александра. Спасибо большое за внимание, да, спасибо за вечер. Всем желаю хорошего вечера. Увидимся с вами на других наших вебинарах. Обязательно посмотрите новые вебинары, которые у нас будут на сайте опубликованы и смотрите их также на YouTube-канале. Всем хорошего вечера, спасибо и до свидания.